Привет всем! Сегодня я решил приготовить окрошку. Такое охлаждающее блюдо, особенно в жару, в лето. И пока я буду готовить, я хочу выяснить один очень важный для нас всех вопрос. Готовить я буду небольшую порцию. Кастрюлька у меня такая на литр семьсот будет достаточно на завтра окрошечки И готовить я ее буду на сыроводке на квасе это вообще не то ответьте мне на вопрос почему все называют ну по крайней мере русскоязычная часть гугла Зайдите в интернет и загуглите сыроводка. Очень мало найдете. Очень. А если вы загуглите сыворотка, то прям масса рецептов вам выпадет. Так вот у меня вопрос, почему сыворотка? Если это сыроводка? Это же скажем так отход производства сыра ой огурчик пахнет классно картошку добавили яйцо добавили сейчас огурчик добавим потом зелень добавим еще редисочки подрежем все еще мясо мясо конечно никакой колбасы вот что ребят мясо индюшка сваренная полезная очень короче недавно читал одну историю про то как появилась окрошка говорят это русское блюдо в оригинале оно готовилось из кваса ну потому что не было в россии в те времена сыроводки да и молоко не у всех было то что бедно жили сыровод это уже в украине начали добавлять ну или если у кого кому везло тогда уже какой-то украинский дилер был по поставке молочных продуктов может быть привозил Ну явно не основной массе населения а только каким царям наверно так вот если говорить о массовом до да, массовом приготовлении то ее готовили конечно же с кваса причем лучок добавляем причем мне кажется как ее как она получилась кто-то случайно кинул хлеб в воду как-то забродило попробовал ух ты очень вкусно а потом когда-то туда случайно попало какие-нибудь огурцы я не знаю какие-то составляющие картошки намешали и получилась окрошка понятно все все абсолютно блюда все рецепты получаются можно сказать случайно получались в то время но если говорить об окрошке я думаю это было так и вообще блюда русской кухни их ну, очень мало борщ не русский больше украинское блюдо сало тоже ближе сюда, к Польше все что с ним связано плов понятное дело ну, Для того, чтобы получилась национальная кухня, нужно долго жить в достатке государству национального блюда, которого появляется. Нужно долго жить в достатке. Раз, нужен ассортимент продуктов. Два, нужны специи и нужна наиболее наверное, важный момент нужна Посуда. Что в русской кухне было? Русская печь, да, на которой Ванька дурачок вечно спал. Ну, так нас в детстве учили. В сказках советских. Так вот, что можно приготовить в русской печи? Тогда был казанок. Обхват, который можно было казанок достать или поставить. Ну, собственно, и все. А на печи Ванька-то спит, даже сковородку не поставишь. То потом, конечно, там что-то уже начало появляться. Ну, изначально. А еще в то время соль была дорогим удовольствием для русских деревень. Знаете, чем они окрошку солили? Селедка. Они вымачивали селедку в окрошке, чтобы она отдала соль ей. Представляете? Я охотно верю в этой процессы потому что, ну, наверное, если бы я был в то время, там ну, с чего еще можно было соль добавить. Да? Я, конечно, не представляю, как это можно было есть, но ели. Наверное, голод не тетка. А русская кухня начала зарождаться, наверное, при Сталине больше. Ну, в том понимании, которое сейчас многие понимают. Он отправил Микояна по заграницам, чтобы тот изучал кухни национальные. И что-то интересное привез в Советский Союз. Два года вот катался и привез. Мясокомбинаты привез с Германии, из Швейцарии и Бельгии шоколадные фабрики. Из Америки он привез хладокомбинаты по производству мороженого, пломбира любимого в Советском Союзе. Сгущенку тоже оттуда. Не умели консервировать, не умели хранить. Не умели работать с холодильным оборудованием. Короче пришлось воровать забыл редиску, как же без нее, хотя уже наверное последняя в этом году уже не вижу тоже надо мелко порезать короче вот так вот дурили нас в советское время как могли Посолить надо. Не селедкой. Наверное, сметану еще ложечку сразу. Да? Почему бы нет? можно полторы Сейчас я добавлю пару чайных ложек дижонской горчицы, такой, чтобы горчинка такая чуть-чуть была приятная. И перемешиваем. вот такая красота получается